В общем, краткая предыстория, что я решил сделать. Очень короткое видео с одной капсулой новых наклеек, но хороших наклеек. Надеюсь, выпадет что-то дорогое, потому что наклейки здесь реально годный. Но прежде чем я ее открою, прошу вас, господа товарищи и все остальные, как бы прошу вас подписаться на вот этот канал, потому что смотреть без подписки некрасиво. Хочу разыграть вот этот калаш еще. Когда соберется хотя бы 50 100 подписчиков ну ладно 50 то думаю разыграть вот этот коллаж ладно долго затягивать не буду давайте сразу откроем что здесь вообще может ну что-нибудь вот эту я бы хотел вот это наклейка классно вот ее я бы хотел ладно открываю. ну хотеть конечно не значит получить не стоит за греть? ну я попытался так вот наклейка выпала в общем